Меня заскамили на весь мой инвентарь поправочка в 2017 году. Это та история, которую мне стыдно рассказывать. Но я желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита, хорошего дня. Погнали! Стоп, стоп, стоп. Я хочу вам порекомендовать Реально годный и крутой проект, которому Можно доверять. Проект под названием Вилддроп. Это новый и крутой Проект, и он стоит на выдаче, то есть Скины летят прям вау, очень круто Это все уже проверено. Самое Крутое, самое офигенное На сайте есть самые дорогие Кейсы в мире, прикиньте, за лям И 10 лямов рублей. Помимо Всего прочего, на Вилддропе Самый дорогой бесплатный кейс В мире от полумиллиона депов Просто перейдите и посмотрите, это жесть ссылочка на сайт в прикрепе плюсом ко всему у вас есть промик на 30 процентов пополнению попрошу на 30 Естественно, это не все. По этому промокоду вы сможете прокрутить бесплатное колесо бонусов, в котором может выпасть до 100 тысяч рублей. Прикинь, 100 тысяч рублей бонус, но они прям вообще аттракцион неслыханной щедрости. На сайте огромный выбор кейсов. Кстати, вышли новые кейсы на Вилдропе В общем, реально крутой проект. Я вам его советую. И отдельное спасибо за то, что переходите, потому что админы видят актив и дальше продолжают платить деньги человеку. А мне, конечно, приятно. Это лютейшая поддержка. Потому что я безработный, у меня только YouTube. Хы. Спасибо, что переходите. Реально поддержка крутая но и проект годный и я говно не советую кейсы вот такие ну а мы переходим к ролику привет это невыдуманные ситуации, о которых тяжело молчать. Прокачаю ваш инвентарь, куплю скины дорого, продам Dragon Lore за 1000 рублей, куплю аккаунт с CSGO за миллион рублей. Все это скам. Аферисты хотят нажиться на вашем незнании и доверии к людям. К концу подходит 2022 год. И скоро будет 2023. А в личку мне до сих пор пишут сообщения по типу «Стас, мне хотят продать нож за 500 рублей». А меня точно не обманут? Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Я очень захотел в этот ролик ставить небольшую пометку, как скамы избежать. Она сейчас будет на экране. Первое, естественно, никому не доверяй в интернете. Второе, не переходи по ссылкам, которые тебе отправляют незнакомые люди. Третье, продавай скины только на проверенных площадках. Я, например, продаю на маркете. Это не реклама маркета, но это реально крутой сервис. Если вам нужно продать скины, ссылочка на него под спонсором будет. Переходите. Ну, сервис советую, мне не заплатили. Это лично от меня совет. Небольшая подсказка, где скины продавать, потому что постоянно спрашивают. И последнее, DragonLog за 1000 рублей вам никто не продаст, на вас только заработают. Я не являюсь каким-то исключением и как никто другой понимаю эмоции человека, которого заскамили на скины, потому что я сам был в такой ситуации. И очень давно я хотел вам рассказать об этом случае, но как-то у меня это все постоянно откладывалось. Реально было ленее и, блин, мне было стыдно это рассказывать. Типа, кому? ну мне реально было стыдно. Меня заскамили на весь мой инвентарь в 2017 году. Речь пойдет о скинах на сумму примерно 40 тысяч рублей. И да, сейчас эти скины в совокупности стоят больше 150-100 тысяч рублей. К сожалению, я точно не помню, какие эти были скины, потому что я на тот момент хотел максимально абстрагироваться от этого и забыть ситуацию. И действительно, мой мозг Вычеркнул эти скины из жизни <смех> Ну, примерно это была какая-то бабочка По-моему, убийство Ну, какая-то бабочка дорогая ак 47 огненные змеи и еще какие-то дорогие скины Ну, то есть сейчас эти скины реально стоят дорого Да и тогда, в принципе, это тоже была большая сумма Да и сейчас 40 тысяч рублей, это нифига себе Ближе к ситуации и, собственно, как меня обманули Я, как обычно, хотел продать скины через маркет Но, блин, зачем-то я выложил пост у себя на странице ВК Типа, кто хочет купить скины? Они стояли на маркете, я выложил пост я такой, блин, вот я дурак Мне написал в личку человек, сообщение было Примерно такое Куплю скины дороже, чем на маркете, давай пойдем ДС, я такой, окей, давай, мы Обменялись контактами и зашли В ДС, а что произошло дальше Мы с вами сейчас и узнаем А дальше произошло то, что происходит В нашей жизни, блин, не случайно Меня, естественно, начали раскачивать То есть чел говорит, вот, на маркете Дешево продаж, я куплю Дороже, ну и все в таком духе, мое предложение Было следующее, я ему сказал, мне меня есть запятнать которую я максимально не хочу, поэтому давай ты мне скинешь деньги, после этого я тебе скину скины. На тот момент канал человек человек был топом среди опенкейсеров, потому что опенкейсеров фактически не было, да их реально не было. На что он мне сказал, что канал человек человек он не знает. Я сказал окей, хорошо, как будет происходить сделка? Причем схема была максимально ну, рассчитанная на совсем меня, то есть на совсем дурачка и я на это повелся, как же мне стыдно. Ладно, как меня обманули. Он очень долго меня уломал, ну как долго? Недолго, я сразу согласился, потому что хотелось продать выгоднее Мы, естественно, с ним по поговорили на отдаленные темы, ибо когда ты с человеком разговариваешь на какие-то отдаленные темы, ну, ты ему начинаешь доверять Я, блин, не исключение Стояло у меня пару вот этих скинов, которые я озвучил ранее на маркете Он такой, покажи демку, я ему показываю демку Он говорит, слушай, ты выстави их подороже и я, типа, у тебя их куплю, я говорю А как? Типа, ну вот, например Там стоял огненный змей по продаже За, ну, условно, я не помню цену но условно, там, 28 тысяч, к примеру Он такой, выставляй за 35 Ну, опять же, это, например, я реально, я не помню цену Миллион раз повторюсь, выставляй там за 35 Я куплю. В тот момент у меня в голову Знаешь, закралось какое-то сомнение Типа, а как он это сделает? Я ему, естественно, задаю сопутствующие вопросы На что мне человек отвечает Ну, там все будет нормально, короче Все получится, это уже система проверенная годами я говорю хорошо выставляю я три своих скина дороже чем они продаются на данный момент и он такой говорит все жди сейчас придет трейд от маркета ты его примешь и после этого тебе упадут деньги как вы знаете, да, кто продает скины на маркете Там, ну, сейчас выходит плашка, типа, передать Раньше я не помню, была она или нет, но она вроде бы тоже была И как я про это мог забыть, я просто не знаю, ну, серьезно А мне просто в Steam приходит трейд, типа, бот, там, бот 10, 10, 23 И вот, ну, короче, боты разные цифры Я захожу в трейд, нажимаю кнопку подтвердить и человек, не сказав ни слова... А, ну как не сказав? Нет, я вам вру. Он спросил. Ну, подтвердил? Я говорю, да, подтвердил. После этого он отключился. И вот здесь самое интересное. Начинается... То есть способ реально легкий. Чел просто... Кинул мне трейд, сказал, что это все через маркет, принимай. Я принял. Меня так глупо заскамили, поэтому я не хотел об этом вам рассказывать. Но ну, это, это реально было, и... Верьте, не верьте, Но я на такое попался, блин. Вот такие ситуации, ты их слышишь, ты о них читаешь, ты их видишь в интернете, но ты никогда не подумаешь, что, блин, ты попадешь в такую ситуацию. И да, я попал. После этого человек просто от меня отключается. Я тогда еще жил с родителями. Посмотри на это лицо. Я реально вот так сидел перед компом, типа... Тогда я понял значение слова «тильт», хоть тогда его еще не было. Это был тильт. было это, наверное, ну минуты две, может быть пять. Я просто сидел, я ему не пытался позвонить и как-то один раз я ему после этого позвонил и после того, как он не взял трубку, все, я просто улетел. Даже не могу описать свои эмоции. Ну все, кто был в подобной ситуации, прекрасно понимают, о чем я говорю. Прекрасно понимаю, думаю у всех плюс-минус то же самое. Я сел, и я понял, что все. И писать нету смысла И искать нету смысла Я сел и смотрел в комп Минуты три Что было после этого Я пошел бегать Шел дождь, была минус минусовая погода Я оделся и пошел бегать А я на тот момент единственный выход из ситуации увидел Ну, как-то снять стресс Короче, крыша у меня уехала И это был ти. Даже, ну, я просто не знаю Эмоции не описать и... А, ладно уже было добыло. Да было. Видимо, этому человеку деньги были нужны больше, чем мне. Хотя в 2017 году 40 тысяч это были вообще огромные деньги. То есть сейчас это не маленькие, а тогда это были деньги, на которые можно было сделать много чего. И... Я сейчас, знаешь, я сейчас рассказываю все это, и меня настигают те эмоции, когда у меня нету слов, когда я не знаю, что говорить. Я просто вспомнил еще раз такое ощущение, что это пережил. Но это, это очень грустно. Ладно, вот такая была, блин, ситуация. Короче, самое ключевое в этом, это не сам способ, как эмоции, которые я почувствовал. Напиши, кстати, в комментарии, было ли у тебя что-то подобное, если было, то как все происходило. В конце хочу сказать одно. Из всех случаев, которые происходят в твоей жизни, будь они негативные или позитивные, нужно всегда извлекать урок. И на самом деле сейчас, оглядываясь назад, я... Понимая, что произошло, это не зря. Какой урок вынес конкретно я, я стал более внимательным к мелочам и стал относиться с большим пренебрежением ко всем предложениям, которые мне приходят в личку в ВК, в Steam пишут, на YouTube и так далее и тому подобное, даже по рекламе. Я стал внимательнее относиться и изучать те ссылки, которые мне присылают в личку ВК на почту. И действительно, это плоды вот той ситуации, о которой я вам сегодня рассказал. В принципе, это касается не только интернета, жизни в том числе. Я просто, блин, стал внимательней. Потому что еще раз эти эмоции пережить я не хочу. В заключение хочу сказать Если вы наступили на те же грабли, что И я, ни в коем случае не расстраивайтесь Вы получили действительно бесценный Опыт, который не стоит абсолютно никаких Денег. И сейчас мне приходит осознание А если бы тогда меня не обманули На 40 тысяч рублей, может быть Сейчас бы меня кинули на 100, на 200 на, на полмиллиона Потому что действительно в моем инвентаре Лежат уже скины дороже. Поэтому Можно сказать, что те 40 тысяч Это инвестиция в будущее Я, наверное, в принципе так выражусь. Напомню, что в этой жизни все возвращается бумерангом. Не расстраивайтесь. Никогда не расстраивайтесь. И получайте максимальную выгоду со всех ситуаций, которые происходят в вашей жизни. Спасибо за просмотр и хорошего вам дня. Это был я, человек-человек. Не видитесь на удочке мошенников. Пока-пока.